Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим курицу с овощами по-китайски. Для этого нам понадобится куриная грудка, перец сладкий, огурец свежий, чеснок, масло растительное, перец чили молотый, соевый соус, мед, зеленый лук. Огурцы разрезаем вдоль, присыпаем солью и оставляем минут на 10. Перец нарезаем четвертинками, чеснок мелко рубим, лук нарезаем вот такими вот стручками. Куриные грудки нарезаем полосочками. На разогретом растительном масле обжариваем перец не больше минуты. Добавляем куриные грудки. Жарим, пока курица наша не будет готова. Промываем огурцы и выкладываем в вог. Добавляем мелко порубленный чеснок. Жарим 30 секунд. Добавляем оставшиеся ингредиенты. Обжариваем, помешивая, одну минуту. Наша курица готова. Превосходно подходит сюда гарнир рис. Приятного аппетита!